Приветствую всех из Финляндии. Я нахожусь на очередном объекте. Это каркасный дом. Он выполнен из элементов. Из особенностей можно отнести несколько моментов. Это здесь впервые нам попалось так, что все окна как внутри, так и снаружи черного цвета. То есть обычно всегда есть черно, черный или серый снаружи и белый внутри. Но в этом случае как-то странно. Смотрится но на мой взгляд, не практично. Черная снутри, все-таки, вся пыль, мусор маленький такой, очень сильно заметен. Также здесь очень необычная планировка. Второй, на втором этаже, этот дом двухэтажный, Сделана кухня и зал единой площадью, и там находятся панорамные окна. То есть там это, конечно, оправдано, но просто немножко такой, скажем, резонанс. Обычно все на первом этаже делают гостиную кухню и спальни наверху, а здесь, наоборот, спальни внизу, а гостиная кухня наверху. Ну, здесь это оправдано тем, что все же вид шикарный, и окна огромные. Хотя это непрактично. Опять же, у людей недостаточно опыта, делая такие большие окна. Их потом будет просто не помыть, они не разборные, они не открываются. И с наружной стороны они будут грязные. То есть, когда это... Ну, в общем, для людей, кто вот любит чистоту, это будет очень-очень сложно. Для тех, кому, конечно, все равно, будет нормально. Но видео, конечно, не об этом. Видео о том, что так как здесь дом из элементов, это готовые элементы, на заводе собранные. Их прислали. То есть, там выполнен уже наружный ветрозащитный гипсокартон. Вата, пленка внутри, обрешетка частично сделана. И ну, частично фасад обшит вагонкой. Вот, я беру такие дома уже на доделку. И что хочется отметить. Вот как раз аккуратно над моей головой, если вы видите, присмотритесь. Но ну, я сейчас ставлю более такие крупные кадры. Отсутствует вата. То есть это не усадка ваты, это не еще что-то. Это просто человеческий фактор. На заводе... Что-то пошло не так. Либо, как я шучу всегда, что это, наверное, разные смены делали. То есть часть сделали в одну смену, а часть вторую делали во вторую смену. И то есть отсутствует кусок ваты. И здесь возникает вопрос дальше. Я могу гарантировать, что большинство из моих знакомых, они сделают следующее. То есть хорошо, как бы, если кто заметит, а большинство даже смотреть не станет на это. На этот момент. Причем самое интересное, что не владелец, не прорабы, которые приезжали. Я пока им еще не указывал, я сфотографировал все и так далее. Пока молчу, как их шпион. Вот. Но никто не обращает на это внимания. Это вот поражает меня. Люди, что происходит с миром, я не понимаю. И то есть большинство моих знакомых, они просто возьмут и зашьют ватой. Сверху положат, сюда вложат как бы... Вату в контрутепление. И все, и это будет законченный вариант. И, потом, и они тоже в принципе будут правы, потому что оплата труда, что происходит там, это не наше дело. Но здесь возникает совесть. С юридической точки зрения, если я сделаю то же самое, вату положу просто сверху, вкладываю и ухожу, и потом возникнет какая-то проблема, то вскроют стенку, увидят, что пароизоляция не нарушена, это проблема с завода, и то есть будут иметь завод. Но вот как с человеческой точки зрения, как поступить? То есть я-то понятно, я сам для себя, я знаю, что я вырежу пленку, вставлю туда вату, все это утеплю. Но просто как вот многие думают, что если ты получаешь что-то с завода, это значит должно быть ну просто вот как бы это все идеально. «Нифига! Я вижу столько всего, что не хотелось бы мне видеть, и тем более я не хочу об этом говорить, потому что ну, это такой ковардак. и я бы сказал, что все это, то, что происходит, и то, что я вижу, оно все-таки наводит на одну убежденную мысль. Человеческий фактор». От людей зависит ваш дом, от строительства, от качества. Вот именно вы можете сделать шикарный проект себе, вы можете купить самые дорогие материалы, но руки будут кривые, и все, и капец, и все пропало. Ничего не, нет идеального. И ждать от завода, не с завода, ничего не дождешься. Так что вот, вот интересно, напишите в комментариях, как вы думаете, как поступать вот в таких случаях, как вы думаете, кто поступит. Закроет просто и пройдет дальше, потому что это не его ответственность, потому что в принципе за это не платят, то есть я могу это сделать и мне могут за это не заплатить, либо я должен сначала согласовать, что вот я это сделаю, да, то есть это время, вот эти вот отклики, хотя в принципе самое простое решение, просто проложил сюда вату, зашил гипсом и ушел, все. То есть напишите в комментариях, что вы об этом думаете и как вы лично считаете, что нужно поступить или сделать. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч!